Доброго-доброго всем денечка. Я на своей кухне, в своей деревне. Сегодня я хотела бы вас спросить, друзья мои, вот под Новый год что-то у вас бывали, какие-то такие интересные вещи, которые вас так порадовали, насмешили. У меня вот, кстати, такое случилось. Думаю, дай-ка я вам расскажу об этом. Я как-то на кухне пользуюсь бокалами. Бокалами, ну хотя у меня есть чашки, но они как-то все, как красивые чашки, они побились, и осталось их буквально стучки три, наверное. У меня еще в летней кухне есть чашки. Это очень простенькие такие советские чашки, которые, из которых у нас пьют дети. Там. Собираются дети летом, и они там пьют из этих чашек. И я призадумалась, думаю, вот у меня бы чашки, да. У нас еще есть квартира в городе. и Там есть два больших чайных сервиза. Я думаю, надо мне привезти оттуда, с квартиры. Чашки, блюдца. Чего у меня там стоят, да? Приехала, стала смотреть. И, знаете, наткнулась на большую коробку. Вот... Сама не ожидая этого, я удивилась, думаю, ну, ну, откуда это взялось? Откуда это взялось? Позвонила сыну, он говорит, ну, знаете, мужчинам все равно чашки есть они, нет, у него работают свои заботы, ему не до этого, да? Сфотографировала, отправила дочери. Ну, она у меня живет далеко, в Нидерландах. Она говорит, мама, так это я чашки, которые привозила. Как? Десять лет она уже там живет. Но у нее 10 лет назад она уехала в Нидерланды. И состоялся переезд. Она тоже там и в Москве жила, она порядка 10 лет. И, естественно, у нее собралось какое-то хозяйство там, свои вещи. И она много кое-чего сюда привезла нам. И у меня так все это в двух экземплярах, у нас и в квартире находятся какие-то при... вещи, ну, скажем, два утюга, что еще, все по два, все по два, два фена, вот, все по два у нас, все по два. Но ну, я нашла такую красивую коробку, что, знаете, она лежала совершенно, скажем, там в открытом доступе, не так, чтобы прям вот кто-то ее там запрятал куда-то, но сама себе удивилась. Вспоминала, вспоминала, вспомнить не могу. Но не покупала, это точно. Вот посмотрите, такая коробка, вот крышечка, да? Посмотрите, у нее корона такая, да? правильно я держу? Ага, да. Вот корона, я даже не знаю, там, там на английском написано, как называется эта фирма. И вот такой чудесный, расчудесный сервис, понимаете, он упакован красиво. Тут все цветочки в гармонии для того, чтобы тут в деревне пить чай. Потому что бывают у меня такие гости, которые пьют с чашек. Но они же не по два человека приходят, там бывает и более. И вот я тогда призадумалась, мне бы чашки. Зачем? Вот оказывается, что у меня есть. И я об этом даже не знаю, друзья мои. Это такие вещи, только, мне кажется, перед Новым годом случаются. Посмотрите, какая чудесная. Получилась пара. Прям удивительно, так они еще и клеймены. Это какие-то очень, ну скажу, не очень дешевые вещи-то, да? Она мне говорит, мам, так это мне на работе там подарили, вот в таком красивом все это убранстве было, то вс видите, все шелком отделано, ну это очень красиво, конечно. Как я-то не заметила, друзья мои. Посмотрите, как это красиво, да? Чтобы 10 лет сие дело пролежало, и я это не заметила. Ну, да, ну, конечно... Может, это ясно, не надо, да? Он до таких вещей-то... Ну, что ему, есть они или нет? Ой, ну, вы знаете, еще это находка. Того времени, когда приехала дочь и что-то привезла. Я видела, что в пакете ну, лежит что-то, да? Вот такой вот большой пакет у нас там, шкаф такой на стены. я думаю, ну что же здесь лежит? Вот представляете, сколько времени человеку, ну, не было, скажем, необходимости в это заглядывать, да? Я уже занята, наверное, чем-то была. Вот. в основном мы, конечно, в деревне живем. Редко бываем там в квартире, конечно, проверяем, приезжаем. Иногда по необходимости у нас есть такая необходимость, что мы там бываем какое-то время. И я нашла замечательный, замечательный меховой плед. Представляете? Вот такой. Но ну, это практически одеяло полутораспальное. Ну, где же я была? Мне так интересно. Где же я была? Рассказывает дочери, слушай, ну как же так, а? Ну как же так? ну так, Такая хорошая вещь, говорю. Она говорит, так я сама-то немного им одевалась. Представляете, я его, конечно, постирала, но у меня совершенно чистое сейчас такое, белоснежное, красивое. Я сама себе удивляюсь. Сама себе удивляюсь. И я, кстати, тоже хотела вот так, чтобы у нас какие-то здесь старые одеяла. Знаете, когда мы сюда приехали, ну, кто-то что-то давал, ну, говорит, на, возьми к себе в деревню, на вот это, ну, на, возьми к себе. Надо уже сейчас избавляться от того, что, ну, слишком много всего, что, ну, просто уже непригодного. Я, например, легла тут на диване, укрылась одеялом, ну, мне кажется, какой, то ну, оно старое, конечно, такое, ватное одеяло, и я его говорю, ну, а сама себе говорю, ну что же это такое, какой-то запах от него нехороший. Или мне так показалось. Я сказала, все. Потому что мне кто-то его дал. Дал, оно очень-очень старенькое. Я говорю, вон мужина, забирай погреб, покрой этим одеялом. Все, хватит, надо убирать это убирать. Поэтому я, конечно, очень обрадовалась вот этим вот большим и очень... Интересным, на мой взгляд, находкам, которые через 10 лет я только обнаружила, что они у меня имеются в собственности, да, но я не поняла. И сейчас я делаю ревизию старых вещей. То есть, получается, убираю я какие-то вот одеяла старые, подушки. Я сейчас вот все подушки, какие у меня были, я их отдавала в стирку сейчас же есть такие вот машины, которые перебирают этот, проветривают этот пух и потом делают новые. Все подушки какие были, а потому что они были еще со времен моей свекрови. Представляете, сколько лет, если мы 42 года с супругом живем и... Вот 40 лет нам когда-то давали эти подушки, гусиные, гусиные. Жили в деревне они, у них были гости, они делали. Подушки очень хорошие, но они никогда в жизни не видели вот этой ревизии. Их надо было перебрать. Они очень-очень большие, громадные, и для... даже для использования не очень хороши. Сейчас уже поменьше надо подушки. Переделали все подушки привели их в соответствие определенное, сменили все эти наволочки. И я думаю, что мы в Новый год вступим с чем-то новым. Вот простимся с тем старьем, барахлом, которое вот оно не нужно, понимаете? Я стала перебирать там же опять в квартире и нашла принтер Epson, который даже не подключается уже к современным компьютерам. Я сказала, все, все, все убирайте, пожалуйста, все, не надо, не надо. Нет, Эпсона. И вот все в таком духе, да, друзья мои, просто мой совет, если эта вещь не используется там уже несколько лет, она точно уже у вас не будет использоваться. Она будет лежать и захламлять. Ну, что-то, конечно, пригодится, как вот этот плед или коробка крас с красивой посудой, это, конечно, вот я нашла, понимаете? А ведь не было вот. Даже мысли, что они у меня имеются. Такие замечательные, красивые вещи. И вот старые, старые, старые вещи, которые уже не нужны, уже не используются, но три года. Например, у нас стиральная машина стоит там, в квартире в городе, она сломалась три года назад. И я не знаю даже, в чем причина, я забыла, забыла. Этой стиральной машине уже лет 17, наверное, или 18. вот в, в таком разряде. Ну и пора бы уже отказать, и уже пора бы вроде бы развалиться, да. Вот все я сказала, супруга, давай уберем да. Ну невозможно, она не стирает, она не... стоит уже несколько лет, пожалуйста, давай уберем. Мы убрали и стирали машину. Понимаете, избавились от каких-то старых вещей, которые, ну явно уже не нужны, но это полный хлам, это полный хлам». Перебрали обувь старую, убрали, потому что, ну все, ну не будем мы это носить, все уже не актуально, Я говорю, давай уберем, а? все, мы только выставили там около контейнеров мусорных, кто-то разобрал, кто-то забрал, ну это все, быстро находится хозяин там тому, тому, что кому-то хочется, вот оно, пожалуйста, лежит. Я, друзья мои, к тому, что перед Новым Годом случаются очень необычные вещи, можно сказать, чудеса. Так что надо иногда приступать к капитальной ревизии, разбирать, разгребать и выбрасывать то, что тебе не нужно. И, возможно, найдется то, что вы когда-то потеряли или то, о чем вы забыли как лично я сделала это я. Я забыла. Я забыла об этом. Вот, то, что такое произошло, то, что такое было, я забыла. Память девичья. Всем рекомендую навести порядок перед Новым годом, убрать старое, лишнее, ненужное и проводить наш 2020 год, потому что этот год принес очень очень много неприятностей. А вам, мне, друзья мои, желаю здоровья, радости, благополучия, исполнения ваших мечт и желаний. Пусть все у вас исполняется. Ваши родные, близкие будут рядом с вами и пусть они вас радуют добрыми словами, вниманием и просто потому, что они живут. Рядом с вами мир вашего дома.